С 12 по 13 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета проходит Всероссийская Олимпиада по оказанию первой помощи при участии министра здравоохранения Республики Татарстан Аделя Вафина и руководителей медицинских университетов страны. Вам будете делать и завтра, это реально входит в ваши профессиональные стандарты. У вас действительно есть уникальная возможность в одном из лучших симуляционных центров показать, на что вы способны. Очень важно именно командная работа, потому что все, что касается Экстренной медицинской помощи это работа команды. Олимпиада проводится в рамках Всероссийской конференции Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе достижения и перспективы. Для участия в соревнованиях в КФУ приехали студенческие команды из 16 медицинских вузов России и 5 немедицинских университетов. Ожидаю, ну, во-первых, чего-то нового для себя узнать, то есть проверить свои практические навыки, посмотреть, как вот коллеги тоже показывают свои умения что-то, может быть, подчеркнуть новое. Вот это самое главное. В первую очередь, это, скорее всего, не навыки, а именно оценка того, что я уже знаю, более опытными врачами, более опытными как и специалистами, которые укажут нам на наши ошибки, в первую очередь, укажут нам, в каком направлении нам расти и каким как бы, аспектом медицины нам следует ввести внимание, чтобы не совершать ошибок уже в настоящей профессиональной деятельности. 12 октября в рамках соревновательной части участники представили свои творческие визитки и прошли теоретический этап турнира. Доктора, скорее сюда! У парня остановка сердца! Бегом, бегом! 5 минут! Реанимация? На следующий день команды студентов-медиков демонстрировали навыки по оказанию первой помощи на медицинских симуляторах и манекенах в области акушерства при внебольничных родах, реанимации новорожденных, интубации трахеи, сердечно-легочной реанимации, расширенный комплекс промывания желудка и первой медицинской помощи при ДТП. Приехали на олимпиаду Казанский университет. Это, понимаю, это новый симуляционный центр, очень классный. То есть в корне отличается от нашего. Вообще, наверное, мне кажется, на европейском уровне очень понравилось. Очень классно. Завидую казанцам. Мы хотим сказать огромное спасибо организаторам, которые так постарались и подготовили для нас эти станции. Это как жизненный урок, такая квест-игра. Больше запомнилась эта первая самая станция, когда просто зашли и действительно как будто начался какой-то квест. Нам, нам подбегает девушка, просто кричит. Мы, честно говоря, в этот момент растерялись, но попытались взять себя в руки, сделали все возможное. В этот день в рамках конференции оказания скорей неотложной медицинской помощи на современном этапе достижений перспективы КФУ посетила директор департамента контрольно-ревизорной деятельности и профилактики правонарушений Министерства науки Российской Федерации. Мария Хлопотных совместно с Ильшатом Гафуровым. Ей был продемонстрирован реконструированный военный госпиталь, который с 1 января Нового года откроет свои двери для студентов-медиков. В рамках визита она посетила симуляционный центр, в котором заканчивали практический этап участники соревнований. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.